Привет, земляне, с вами Брис И Перпин, и мы пришли с миром Сегодня мы решили перерисовать арты подписчиков вновь Ну, потому да, что... поскольку предыдущее видео очень сильно хорошо зашло И вам нравится эта рубрика, мы решили сделать ее снова Да, в этот раз было куда больше работ для выбора Значит, честно говоря, мне было сложнее, чем в первый раз Да, поскольку в основном, опять же, кидали хорошие работы Люди иногда рисуют лучше, чем мы и кидают свои работы Работы. Вопрос, зачем? Чтобы нас опозорить. Наверное, стоит сделать дисклеймер, что, возможно, это видео для некоторых может показаться неприемлемым из-за работы, которую выбрала я. Она мне не показывала свою работу, но очень сильно заинтриговала, сказала, что она какая-то у необычная. Криповая. Я начинаю первое. А что мне понравилось в этой работе? Это, естественно, то, что работа с фоном. Здесь можно где разгуляться. И при этом работа имеет некоторые ошибки. Например, вот ты знаешь, что это внизу заблюренное? Я не сразу поняла, но это зонтики. А, блин, знаешь, я подумала о каких-то криповых вещах после своей работы. Я думала, это горы листьев или типа того. да, может кусты. Да, человек пытался Получается, передняя рука человек пытался в перспективу на получилась перспектива нахер. Я перспективу убрала. Перспективу убрала. Вот. Потом по поводу юбки я сразу заметила. Я даже про эту ошибку говорила в своем видео. Складка на юбке идет вглубь в месте, где она должна идти наружу. Из-за этого кажется, что эта нога далеко. Но, честно говоря, я не совсем понимаю, далеко эта нога или нет. То есть, какая из них передняя, а какая задняя. Ну, непонятно. Знаешь, у меня только одна претензия к этой работе, как ни странно. Дело не в анатомии, ни в чем. Дело в том, что видно, что дождь нарисован кисточкой. Вот это, знаешь, как салюты выглядит, оно не, не создает ощущения, что дождь отскакивает. То есть просто. Если бы дождь отскакивал, то вот эти штуки. Они типа... бы внизу не были, только с в общем нужно сверху, в общем да. нужно было делать это все вручную очевидно что я бы тоже поленилась но Камон, это выглядит просто странно я сначала думала что это какие-то фейерверки а потом до меня дошло что это брызги просто они неправильные в общем я примерно оставила то же самое у меня ну не получилось конечно точно так же но я попыталась по крайней мере это вот знаешь чисто осенняя работа на дожди любишь дожди Странь, осень не люблю дожди не люблю все, что связано с осенью, просто ненавижу. Обожаю осень и дожди. я была. Абсолютно не удивлена, когда ты эту работу сказала, что хочешь взять, потому что такая мне до этого, блин, люблю осень. А это еще, знаешь, желтый дождевичок полдюйс. Не, ну работа. Девочка явно нарывается на приключения. Я смотрю, как ты рисуешь эти сапоги и пытаешься. Очевидно, очевидно ты Я забыла, как выглядят резиновые сапоги, но в конце концов я вспомнила. И это вроде то, как они должны выглядеть похоже, самом похоже деле. Похоже на валенки, либо на то, что они слишком большие. Но так резиновые сапоги, по факту, это валенькие, просто резиновые. Ну ладно, в любом случае выглядят прикольно, но они явно большеваты. Большеваты, согласна, но я люблю экспериментировать с обувью. Я постоянно делаю различную форму и так далее. Это вообще моя страсть. Единственное, ненавижу рисовать кроссовки. Ненавижу рисовать этих пацанов своих крутых. Этих кроссовках. Господи, как же они меня задолбали. Жиза, Тупые пацаны, жиза, я вас ненавижу. Жиза, почему-то они так любят выпедриться в этих кроссовках, мне надо тоже пытаться выпедриться. Я такая, да эй, пацаны. Знаешь, как вем из ТикТока, типа, надел шлепки по знаешь, максимально они по-бомжатски выглядят, ну, типа, в жизни, они могут надеть любую рваную футболку, типа, какие-то засранные джинсы, которые уже, знаешь, в яйцах протерлись, но кроссовки у них обязательно, кроссовки у них обязательно должны быть идеально чистые, новые и обязательно брендовые я не знаю почему, но лично я вообще заметила, что никогда не обращаю внимания на обувь людей. А вот пацаны, я даже спрашивала, пацаны наоборот все время смотрят в первую очередь на обувь. Еще колготки вместо штанов в отдел под дождевик, понятно. Да, кстати говоря, по поводу одежды, когда я уже только рисовала, была в процессе, я заметила, что на ногах у нее колготки. А может это леггинсы или лосины? Не-не-не-не, как я заметила, что у нее колготки, я увидела, что под юбкой видно швы. Ну, то есть швы от колготок. Вот эти там более черные полосы и так далее. И я такая думаю, так, ну, э, персонажу явно не больше 18. Я думаю, что я подобное рисовать не буду. Я, пожалуй, просто, ну, знаешь, чуть -чуть опущу юбку, как бы колготки-колготки. Но чтобы вот этого вот извращенства видно не было. Мало ли, YouTube забанит. Мне нравится, что ты подумала об этом. Я просто такая. Ну, надеюсь, Ютуб нам не кинет плашку. Сюда плюс который рисую я, пацаны. Ну, пофигу, видимо. Пофигу. E> видимо, пофигу. Квадратики кастомные, сверху листья кастомные, кусты сделаны просто тупо кругляшками, зонтики, ну, тоже, скажем так, без. На... Я вот над бордюром постаралась. Это единственное, наверное, на чем я запарилась. <сínt e> <сínt e> <Это> e> всё, e> как бы. Перспективу ты послала, да? Очевидно. Да, нахрен перпендертиктиву. причем везде. Но там, знаешь, типа... Перспективу ты просто убрала, а перспективу улицы ты добавила и сломала ее Ну и ладно, это равно будет прикольно. Но знаешь, все равно будет прикольно. Есть такой шар в этой поломанной мультяшной перспективе, это идет. Ясно, ты просто меня успокаиваешь. Нет, мне правда нравится. Я все равно довольна этой работой. Она мне нравится. Мне тоже нравится твоя работа. Я все еще балдею над волосами, Блин, никогда так волосы не рисовала, выглядит просто охуенно. Итак, давай теперь смотреть на твое говни работу. ну, <связывая> пацаны... Uh, как бы сказать, почему же я выбрала эту работу? <laughs> Простите за скример, искренне извиняюсь. Во-первых, дело в том, что это буквально практически единственное, что мне понравилось, именно как идея для перерисовки. И вообще, я этот арт максимально избегала, потому что это не то, что я рисую. Здесь нет маленькой, миленькой девочки. Здесь есть сраный Ты фон. знаешь, вышла из зоны комфорта. Да. Здесь э, фон, здесь есть пацан. Э, эта, эта штука спереди. Тут есть пацан Тут есть какая-то криповая хрень. И плюс этот арт еще максимально, ну, типа, детализированный. Да, он, реально детализированный. он еще и хорошо, хорошо нарисовал. Но мне типа, вообще никаких доебов к автору нет. Вот Единственное, что мне кажется, шляпа нарисована неправильно. Но я его за это не буду булить. Знаете почему? Потому что я ее тоже нарисовала неправильно. Пошла на... шляпа. Ну, кстати, да. Шляпа нарисована не так, как должна быть нарисована шляпа. Но работа очень клевая. Особенно хочу похвалить это пугало, которое выглядит максимально идеально. Тени, точнее не тени, а светотень проработана на нем просто охрененно. Сверху лунный свет, внизу свет от, от фонарей. Вообще Да, шин, лес, не, не то что я, я тоже над этой Постаралась, но, очевидно, у меня вышло не так Короче, я хочу, чтобы автор мне написал Почему? Я хочу, блин, знать, что происходит на этой картинке Мне, пока это рисовала эту штуку, вообще не давала покоя Я выбрала эту работу исключительно для того, чтобы попробовать нарисовать то, что я никогда в жизни больше не нарисую То есть, меня пацан-то не сильно-то, ну, истремал Я хотела нарисовать вот это Ээээ, Не знаю, что это Пугало, я называю это пугало Причем, судя по всему, пугало каталистических взглядов, потому что у него крестик на шее над пацаном я вообще не старалась я говорю сразу прямо я все силы вложила в это чучело. мне понравилось его делать боже какая жизнь я тебе о я тебе говорю о чем так забудь про шляпу шляпу это просто. да я ее везде про я ее пошла на да не не в принципе шляпа нормально шляпа хорошо сидит чуваку надо к дантисту да, согласна. Я решила быстренько наклепать пацана. все равно на него никто не будет смотреть на этом арте. Очевидно, его можно было просто не рисовать, но все таки Но поскольку это перерисовка... поскольку это перерисовка, мне пришлось его нарисовать, да. Пусть будет хоть что-то адекватное на этом картинке. Блин, тебе тоже этот пацан Сержа напоминает, только Крипова. Криповый Серж, да. Он как будто переоделся в мальчика какого-то, который, не знаю, цирком владеет. Но это просто очередная его роль. Да-да-да, это он в клипе снимается, это убить. Да, вместе с тобой. Вот они слева направо. Я так с похмелья всегда выгляжу. О, нифига, ты постаралась над складками так-то. Ты прям аниме сделала, прям уважение. Забавно, что я над этой штукой старалась больше, чем Волосы-то так не рисуешь, как эти складки, ты прям вообще конкретно. О, прям красиво, прям уважение мое Спасибо встает, смотрю на эти складки, понимаю. Потом затрю наверх, и хуй, не встает, вижу дурожек. смотрит <падает падает> назад. Я решила уйти в крепоту. Я добавила того, чего не было. Я же говорю, чуваку, к дантисту надо сходить. Главное, кровоточить. <падает> там, блядь, все кровоточить. И все ко всем врачам надо сходить. Это ковид, короче. <падает> Он максимально на а что ты хотела? Весь бюджет, очевидно, ушел на вот этого пацана? Ну, выглядит uh, все-таки крипово. Зря ты говоришь, что у тебя вышло не крипово. Нет, знаешь, uh, крипово вышел вот этот чел-пацан. Потому что слишком адекватный для этого арта. Чисто-чисто Серж просто. Серж. Йоу, Серж с Это мой друг был. Ну, ладно, но зато видно, как я постаралась над этим пугалом, пожалуй Над пугалом ты правда постаралась, но ты ему уделила максимально больше внимания И вообще не запарилась но... ни на другим Да мне пофигу В общем, пишите свое мнение в комментариях, что думаете Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, чтобы... Чтобы. чтобы вы могли прислать свою работу Потому что работы мы спросили В этот раз мы спросили Работы только в паблике ВКонтакте в общем И если вы вдруг внезапно хотите Чтобы ваша работа попала в видео Чтобы мы ее перерисовали То обязательно подписывайтесь на общий паблик ВКонтакте Да, если короче этот видос соберет Очень много лайк просмотров Мы сделаем третью часть Итак, мы будем обьюить эту фичу До тех пор пока вам не надоест Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал На наши сольные каналы Подписывайтесь на группы ВКонтакте, на Инстаграм, на Твиттер, который идет только Брис, и не подписывайтесь на ТикТок. Мы там не сидим, мы там арты у вас не спрашиваем. А знаете, чьи арты мы будем брать в перерисовку? А знаете, кто у нас проходит по блату? Знаете, кто? Наши спонсоры! В этот раз мы, конечно, не взяли их работу, но знаете, что вы можете стать нашим спонсором, подкатить к нам. Да, в общем, спасибо спонсорам. Всем спасибо за просмотр и всем пока.